Еле-еле маленькие в теле. Хотя сами гильзы довольно большие. Вот, хотелось бы увидеть здесь что-то по существеннее. Скажем, что это уже улучшенный вариант. Всем привет! С вами снова я, Константин. И сегодня мы поговорим о новинке от компании GLEX. Это крышка для скважины, которая применяется при монтаже насосного оборудования при типе монтажа скважины адаптер. Итак, поехали! В конце 2021 года компания Gilex представила на рынке новинку скважинную крышку КС-110-133, которая предназначена для монтажа насосного оборудования при использовании скважинного адаптера. Чем же она хороша? Давайте посмотрим внимательнее. Как мы знаем, при монтаже скважинного адаптера вода не поднимается на поверхность, а уходит под землю через адаптер и в дом, не выходя на поверхность. Соответственно, здесь уже, как в отличие от обычного головка, нет классического выхода для трубопровода. Здесь задача наша закрепить с вами трос и красиво, аккуратно вывести кабель питания, для того, чтобы это было безопасно и не могло повредиться от влаги или механических повреждений. Итак, сама крышка выглядит довольно увесистое. Состоит из многих, многого количества деталей. Одна из главных которых является эта верхняя закрывающая часть, которая фиксируется на такую заглушечку под шестигранники сразу уплотнена резиновым кольцом. Эту часть мы снимаем и видим внутреннюю часть. Что же у нас представлено с вами здесь? Как мы с вами видим здесь есть еще две части основная это базовая часть которая крепится непосредственно на обсадную трубу как и оголовок она сделана двухсоставная зажимная через резивное кольцо герметично аккуратно обсаживается на обсадную трубу и получается крепкий вариант затем у нас есть движущаяся подвижная часть которая включает в себя Непосредственно клемную колодку, доступ к ручному сливному клапану от компании Gilix и гермовывод и гермовод, который кабель пойдет у нас с вами. Здесь у нас идет герметичная муфта для зажима кабеля, питания, которое поднимается от насоса в клемник и дальше в дом. И, собственно, трос страховочный, который подвешивается насос, отводим в сторону и отсюда уже ключом достаем насос с глубины. Надо отметить, что диаметр внутренний здесь 102 мм, что должно в большинстве своих случаев хватить для того, чтобы достать скважину насос. Поэтому, скажем условно, что для всех вариантов он подойдет. Здесь имеются отдельных два болта, которых у нас уже отжаты, для того, чтобы вот эту динамическую часть, крышку, можно было зажимать. Насос у нас повис, и мы с вами проворачиваем эту часть, для того, чтобы она за болты зашла вот и зафиксировалась. Вот, и готово. Ну и мы можем это поджать. Для чего это сделано? Ну, скорее всего, для того, чтобы не выламывалась и четко стояла сама крышка, на скважине никуда никаких возможностей подвижки не было. Понятно, что это не антивандальный вариант, здесь об этом вообще речи не идет. Здесь преследовалась, в общем-то, основная задача – это герметичность, что выполнено слегка, и закрывает все потребности аж даже за много. Потому что если вдруг у вас понижение на скважине большое, то здесь не предусмотрено никакого дыхательного клапана, для того, чтобы скважина могла дышать. Вот. Единственное, что можно предусмотреть, это первое, отжать отверстие для слива, которое предусмотрено, оно тоже под резинку, то есть можно его не зажимать герметично. Ну и без нанесения какого-то постороннего вреда самой крышки, это как вариант не поджимать плотно кабель питания. И тогда воздух из скважины и в скважину сможет поступать отсюда через гермовод и в скважину туда двигаться. Вот. В общем, общее впечатление от оголовка. Скажем, крышки для скважины Положительное, все такое добротное, пластик очень крепкий. Если вы, конечно, от грузовой машины наедете, то тут, скорее всего, вас уже ничто не спасет, поломается. Ну, как минимум, если не обсадная труба, то сама крышка. Вот здесь стоит кольцо резиновое для уплотнения, когда мы закрываем крышкой. И второе такое же стоит при переходе в, в само основание. В у нас идет муфта компрессионная, 25 мм диаметром. Она предназначена для того, чтобы здесь сразу впрутить резьба 3 четверти. И, используя техническую или водопроводную трубу, вывести кабель питания в дом без соприкосновения с грунтом. Что, в принципе, сразу удобно и ценно. Вот. Такой современный и удобный вариант от компании GLEX. Итак, с вами был я, Константин. Сегодня мы рассмотрели эту замечательную новинку. Крышка скважины Gilex 110-133. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Мы с радостью на них ответим. А также заезжайте к нам в гости и приобретайте оборудование. Всего хорошего. Пока!